Ни погоду ни обид нам не ставят на вид. не синь, до да леса, до да реки полоса. В небе времени в всласть, не упасть, не пропасть. На весах небеса, на часах полчаса. И над совестью власть не продать, не украсть. Не проси неспроста, не спасти от креста. Там, где птицы на юг, крепко спят, сладко пьют. Кровь людская вода, только мне не туда. Где вода не горчит, где любовью светит Небо синим поля, там Россия моя Врут, что нет никого, только эхо его В небеси чудеса, небеси небеса